Всем привет! Потому что мы начали делать ремонт, естественно, как жить без стиральной машинки, как жить без плиты. Долго думали, долго выбирали. Машинка выглядит вот так. Так как площадь у нас небольшая, ставить особую стиральную машинку некогда. Искала стиральную машинку малогабаритную, еще желательно с сушкой, чтобы не развешивать все это постельное белье, особенно по всей квартире, чтобы оно не сушилось часами и днями посмотрела, что есть узкие стиральные машинки с сушкой у LG, у Samsung. и появился такой китайский бренд, как Медея. Так как у меня до этого была машинка LG, больше конечно склонялась к LG, потому что она известный бренд, я с ней знакома, есть нужные для меня функции, но начала читать отзывы на LG. очень да не то, что очень много, а почти все жалуются, что она жутко воняет и воняет жутко на всю квартиру при сушке. Да, я действительно нашла выставочный образец а, у одного из а, крупных продави... продавцов а, бытовой техники. На витрине стояла именно модель сушка. Я открыла ее, засунула голову и действительно ну, какая-то жуткая воня с барабана. Медею нет, Медея открыла, Медея не пахло. единственное, что мы сделали, мы купили специальное средство, продается в МВИДЕО, продается в Альдорадо, для первого старта, оно смывает масло, я так понимаю, наверное, в общем так и называется, для первого старта, для стиральных машин очень симпатично единственное что вот сама вот эта крышка она конечно такая пластиковая легкая она не такая тяжелая не так как у LG и Samsung. во всем остальном она очень приятная Нам много очень сочетаний режимов что мы тут имеем мой режим полностью настраиваемый вот здесь на сенсорном табло один час стирка плюс сушка, синтетика, экспресс, экспресс, стандартная сушка, отжим, от джин хлопок, эко режим, детские вещи, деликатные, смешанные ткани, шерсть, спортивная течь, джинсы. Дальше по функциям, нажимаем кнопочку функция для выбора я вам скажу, что я сейчас пойду за инструкцией, чтобы все вам... Вот знаю только вот это, что вот это вот, мигающий утюжок, это означает сушка под утюг. Дальше легко регулируется, регулируется отжим до 1600 оборотов. Да, и еще главное, почему я выбрала именно Медею, потому что у нее загрузка, в отличие от LG, у которых... 6 килограмм э, стирка и 4 килограмма сушка Медея дает нам 8 килограмм стирки и 6 килограмм сушки давайте мне сейчас как раз ребенок только что забрызгал все что только можно разбив тарелку с жирным сейчас будем тестить Мы будем вот у меня есть вот такая груша огромная которая вся в жирных вытатилях. вот таких вот жестких пятнах. И какой-нибудь докидаю еще темное белье. Да, и поставим это все на сушку. Поехали. температура ну, явно не больше, 40-20, надо стирать 30, пускай будет 40 градусов, я, я считаю, что нужно побольше поставить, наверное, 1600 оборотов. А -а -а. Сушка. Угу, угу, угу. Наверное, вот эта сушка. Нет. Он не мой, мой режим на деликатный мне не удалось выставить. часто это плюс сушка ничего никакая с меня сушка не загорается угу. и температура не показывается так что может у нас появиться, когда ага у нас должна загореться вот такая вот штучка на стандартной сушке почему она у нас вот уже а один час стирка плюс сушка у меня почему-то не загорается. Не показывается температура. Так, интересно. Еще раз. Не знаю. Я пошла за. в инструкции очень написано очень хорошо сушка нажмите кнопку сушка несколько раз чтобы выбрать необходимый режим обдува очень хорошо только здесь нет кнопки сушка есть стандартная сушка но это отдельная функция которая идет без стирки научного тыка а -а -а. для того чтобы выбрать сушку и уровень ее интенсивности нужно нажать кнопочку полоскание и отжим никакой функции сушка здесь нет полоскание и отжим аллилуйя значит возвращаемся ставим смешанные ткани 40 градусов отжим 1600 оборотов Сушка. А, выбираем не минус, наверное. Среднюю я поставлю сушку. Ну если мы так, ну, наверное, у нас две вещи. Четыре двадцать легкая сушка, 4,40 нормально. Ну, при условии, что мне эту штуку надо. Одеть сразу на грушу, да. Дальше что еще мы можем выбрать, М -м, судя по инструкции. Вот это вот первая штучка. Это у нас. Это, это. это у нас. Это у нас. Предварительная стирка, следующая дополнительная стирка, скорость стирки. О, вот, мы можем уменьшить время. Выбор. 4,26. Ну окей. Поехали. забыла насыпать порошок. Так. Здесь у нас все как обычно. Моя радость, что нашла. Куда Нажимать. Здесь все как обычно, да? Три этих, как со всех стандартных машинках, сюда я заливаю жидкость для стирки. поэтому и среднюю, срываем тандицы, поехали. Машинка издает очень тихие звуки, сейчас, О, пилик такой маленький, то есть когда она притормаживает, потом она издает такой небольшой, совершенно слабый пилик для того, чтобы продолжить, начать либо продолжить, либо начать следующую программу. своему шуму она абсолютно не громче, чем Элджи. То есть это, я сижу рядом с ней, а так, если выйти закрыть дверь, ее не слышно. В вещах ребенка обнаружилась оранжевая майка. И я прочитала в инструкции, что можно дозагрузить. Смотрите. Раз, два, три. И она моментом открывается. То есть это не то, как было. Меня раздражало в LG. Для того, чтобы туда закинуть белье, у меня была без дозагрузки или с с дозагрузками. Я нажимаю старт. И она продолжает секунда я просто докинула белье и она продолжила это вот выше похвал потому что в лжи приходилось ставить на паузу ждать минуты 3-4 прежде чем она сообразит и 5 прежде чем он сообразит открыться нет здесь абсолютно мгновенно 3 секунды открыла закрыла продолжила ну вот единственное, что вот она, конечно, вот такая крышечка хлипенькая. Как-то вот так вот. Все, ждем 4 часа 19 минут. Пока стиральная машинка стирает, немножко о ее говорит. Производитель, я так понимаю, сейчас машинка на отжиме. Вот видно, что она немножко тоже побашивается. Что он делает? Машинка помимо основных ножек поставлена на, на вот такие вот подставки, которые гасят вибрацию. Есть такие коврики, продаются. Вот мы электролюс, ножки я точно не помню по заявленным каваримам производитель заявляет что машинка 47 сантиметров если мы берем именно по крышке О, машинка пошла нажим Отжимает. Сейчас, когда она просто отжимает белье, что ж такое-то? В общем-то, когда она отжимает белье, просто отжимает. Ее практически не слышно, она очень тихая. А вот этот вот шум, это, я так понимаю, слип воды во время отжима. Так вот, по поводу говорили, если мы берем именно размер машинки, да, то есть по крышке, да, вот они 47, как и заявляет нам производитель, но у нее нет крышки для всяких коммуникаций. Вот если посмотреть. Подробам, трубам но все просто плотничком к стене стоит да, и у нее нет козырька чтобы их спрятать и по факту эта машинка не 47 как заявляет производитель а 52 с половиной вот, то есть если взять вот эти все проводочки у многих машинок есть козырек до да, который перекрывает все эти трубы да тогда получается честный размер да в данном случае вот эти 47 это нечестный размер потому что со всеми трубами которые деть некуда они будут примыкать у вас к стене вы получите два с половиной размер как-то так ждем когда она достирает. только что у нее отключились все программы стирки где-то на 3.24, когда включена Купро. Судя по звуку, она все еще сливает воду, но при этом вот она показывает 3.23 и кроме значка сушки у нее не осталось ничего. Ведь получается 3.23 вот сейчас, да, все это время она будет сушить. Ну, что же, ждем. Посмотрим, в свое время она создавать сдавать эти звуки при сушке слива. Может только в начале. И все обладатели LG говорят, что когда машинка сушит, я читала очень много обзоров, идет очень неприятный запах. Я пока его не чувствую. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Но пока никакого неприятного запаха нет. Но прошло всего 1-2 минуты. Ждем. Идет уже час сушки. Без двух минут. Машинка продолжает периодически издавать вот такой вот звук слива. Я там подозреваю, что это звук слива, возможно еще что-то. Неприятного запаха нет, плюс что дверь в ванну постоянно закрыта, помещение маленькое, запах, небольшой запах, если кто был когда-то в детстве с бабушками, с мамами, врачное самообслуживание. Да, вот ты входишь вот такой вот, запах чистого белья какого-то гладильных вот этих вот аппаратов я не, я не знаю как это назвать да какой-то вот запах есть но сказать что он прям шибко химический вонючий как а, рассказывают пишут люди про lg нет его нет осталось 2.25 еще 2 25 сушки смотрим что будет дальше вдруг еще звоняет ну ждем неожиданно для меня пока я готовила машинка закончила стирку и выключилась то есть она ну, выключилась совсем то есть все погасло машинка открывается могу сказать одно что до этого я стирала как только машинка пропиликала это не в LG, которая меня раздражала тем что она пиликает и после этого вокруг нее нужно ходить еще минут пять прежде чем она откроется нет это как только пропеликала, она тут же открывается не надо ждать вообще ни полминуты ни сколько. достаем белье Ну, ну, не горячее, оно теплое. Мешок для груши совершенно сухой. То есть я его сейчас пойду одевать. Еще пятно. Еще пятно. Еще пятно, еще пятно. Жирные пятна отстирались. Детские джинсы. Детские джинсы а, вот здесь, вот в ремешке, они влажные. Вот здесь сухо. Вот здесь, вот, ну прям вот даже видно. Вот здесь вот, вот, вот одно. Вот здесь белесо такое желтенькое, а вот здесь такое ярко желтенькое. Вот здесь оно еще влажное, и я подозреваю, что это потому, что они замотались непосредственно в сам мешок. Все остальное, то есть они абсолютно сухие. Вот здесь вот обдели мешочек. Футболка. Футболка абсолютно сухая. Я боялась вот за этот вот рисунок, что с ним что-нибудь случится во время сушки. Не, абсолютно. И хочу заметить, что белье абсолютно сухое, но не мятое. Нет изжеванности. Это я его сушила на средний, раз, два, да, на средний, то есть на предпоследний. То есть есть еще более сильная сушка. Нет, это именно такая предпоследняя то есть обычная сушка возможно джинсы как раз стоит сушить на последние на усиленные сушки потому что вот кармашки еще мокрые кармашки да еще тоже они мокроваты вот здесь вот песок и здесь чуть-чуть мокренько но даже видно вот она вот желтенькая такое яркое Все. Да, забыла сказать, что после стирки и сушки, вот здесь сухо, ну, наверное, потому что сушка была, да, ну, тут есть что-то такое вот влажненькое какое-то там это, но это не критично. На радость сейчас буду следом стирать белое белье без сушки. Посмотрим, что останется вот-вот здесь. Потому что в той же самой LG меня очень сильно расстраивало то, что после стирки приходится вот здесь все протирать. Барабан... Ну, здесь, в таком случае, видно, что барабан уходит туда намного... Вот это стекло уходит туда намного глубже и закрывается туда, да? А в LG он заканчивался примерно вот-вот здесь вот и на начинался вот так наискосок и вот здесь постоянно скапливалась вода и приходилось ее протирать а если ее не протирает это появлялась какая-то фуфука грязная черная в общем то посмотрим сейчас по постираю без сушки и посмотрим что вот здесь вот у нас будет так, залила жидкое средство, залила э, кондиционер, ставлю детские вещи, наверное, нет, э, хлопок, Попробуем. Вещи грязные. Сейчас покажу ради интереса. Посмотрим, что из этого получится. Вот детские э, джинсы белые. Сейчас. Вот, смотрите, э, очень грязные. Прям очень. Сейчас покажу тут на попе. Вот, вот, вот, вот. Вот, прям пятно. Давайте попробуем. Закидываю. Ставлю на экспресс. Аджин 1400. Температура 40. Поехали. Старт. Посмотрим, как отстирается. сразу открылась смотрим ну вот тут вот осталось грязненько вот тут на шее осталось грязненько ну, это прям масенький но ну, нет вот здесь не отстиралось но конечно кислое загрязнение нужно 60 стирать. Видим, не на короткой стирки В общем. Это в общем все хорошо. Насколько они были грязными. Я да, почти. Но для ускоренной стирки очень даже неплохо. Так проверяем угу. вода есть, но она тут есть специальные дырочки. Она туда стекает, то есть по факту Тут нет большого количества воды, как это обычно происходит. Подведем итоги про стиральную машинку Медея с сушкой. Если бы сейчас у меня стоял выбор между LG, которую я так любила и так хотела, и Медеей. Сейчас, попользовавшись ей, я бы однозначно купила Медею. Потому что есть недочеты. Один из недочетов инструкции не соответствует тому, что написано здесь. Но сказать, что оно вот, вот в плане полоскания отжима это сушка. А не хватает лично для меня то, что было в LG для меня очень важно и то, что нет здесь не хватает э, стирки пуховых изделий да мне их очень не хватает э, хлипенькая крышечка по сравнению с LG э, во всем остальном машинка больше функциональней и э, нет вот этого раздражаешь когда она пропеликола и ты еще 5-10 минут ходишь вокруг нее же когда-то откроешься когда-то откроешься нет она берет и открывается вот как то так сказать что она намного лучше чем lg я не знаю я не пробовала именно модель lg с сушкой но для своих денег это, ну, на мой взгляд, отличная модель при условии, что на нее сейчас компания Мидей предоставляет два года гарантии, в отличие от всех остальных производителей. Будем надеяться, мне не придется ей воспользоваться, но если вдруг, я обязательно об этом расскажу. Вот.